Министерство обороны США опубликовало презентацию об истории Второй мировой под названием «День победы в Европе». Время празднования – размышления. В частности, в американской версии истории упоминается о вторжении СССР в Польшу в 1939 году. Конфликт начался в 1939 году, когда Германия и Советский Союз вторглись в Польшу. Среди погибших было около 6 миллионов евреев, которые были убиты нацистской Германией, говорится в презентации Пентагона. Также там приводят данные о приблизительно 250 тысячах американских военных в Европе. В презентации Министерства обороны есть фото с мемориала Второй мировой войны в Вашингтоне Дух Эльбы, посвященного встрече в апреле 1945 года советских и американских войск. При этом в тексте нет упоминания об этом историческом событии, как и вообще о ходе военных действий СССР против Германии. Вместо этого там кратко изложена роль США в войне после высадки в Нормандии. Война бушевала уже почти пять лет, когда 6 июня 1944 года войска США и союзников высадились на побережье французской Нормандии. Меньше чем через год Германия капитулирует, и Гитлер будет мертв, говорится в тексте. Отмечается, что 8 мая 1945 года вооруженные силы Германии без всяких условий сдались союзникам, включая США. Также отмечается, что капитуляция была подписана дважды, 7 мая, во Франции, генерал-полковником Альфредом Йодлем, и 8 мая по требованию советского премьера Иосифа Сталина при участии немецкого фельдмаршала Вильгельма Кейтеля. После этого освобожденные союзниками регионы Западной Европы станут процветающими демократическими государствами, а освобожденные на востоке страны десятилетиями будут оккупированы Советским Союзом. Согласно официальной версии Польши, СССР в сентябре 1939 года напал на страну вместе с нацистской Германией. При этом Россия имеет иной взгляд на историю Второй мировой. 22 сентября 1939 года в Бресте по случаю передачи города Советской стороне прошел торжественный парад частей Красной Армии и Вермахта. 28 сентября 1939 года Германия и СССР заключили договор о дружбе и границе, завершив тем самым территориальный раздел Польши. 22 июня 1941 году гитлеровские войска и их европейские союзники напали на СССР. Великая Отечественная война длилась почти 4 года и закончилась освобождением от нацизма стран Центральной и Восточной Европы. Военные потери СССР во Второй мировой войне оценивают, более чем в 12 миллионов человек, общие людские потери, около 27 миллионов населения. В США, Великобритании и большинстве стран Западной Европы завершение Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая, в день капитуляции Германии, и называется Днем Победы в Европе. В России День Победы из-за разницы часовых поясов празднуется 9 мая.